15 лет длился брак звезд российского кинематографа. За это время пара так и не стала родителями, хотя оба этого очень хотели. В свежем интервью Ирина Безрукова затронула эту болезненную для нее тему. Сегодня актриса разводит руками, рассуждая о том, почему им не удалось родить общих наследников. «Ведь и она, и супруг тогда были полностью здоровы. Мы с первого дня нашей совместной жизни мечтали о детях, но судьба так распорядилась, что не получилось. «Мы пытались сделать это и никогда не думали о том, чтобы предпринять что-то, чтобы не было детей», разоткровенничалась артистка на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Ирина Владимировна стала настоящим ангелом-хранителем для своего звездного супруга, она заботилась о нем, пока тот пропадал на бесконечных съемках, и делала все, чтобы супруг чувствовал себя счастливым. В 2015-м брак безруковых распался. В то же время актриса пережила страшную трагедию – смерти единственного сына Андрея, который появился на свет в ее первом браке с Игорем Ливановым. «Иногда наш мозг играет с нами непростую штуку. Незадолго до смерти Андрея я сильно заболела. Он буквально ходил за мной по пятам, следил, чтобы я принимала лекарства, хоть немного ела. Потом ко мне пришло осознание того, что, может, наши души что-то знали». Было такое ощущение, что в последнюю неделю своей жизни Андрей хотел научить меня чему-то и отдать мне всю свою любовь, призналась она».